Я так хочу в мое ромашковое поле на перекресток тропок и больших дорог, где босиком детьми мы бегали на воле и нас до вечера никто сыскать не мог. Хочу дышать я свежим ветром на раздолье, купаться в озере, и мостки и верить снова, что цветам совсем не больно и рвать гадая на любовь им лепестки. Жизнь впереди вставала светлой и счастливой, И колокольчики звенели под дугой, Как из ромашек мы плели венки красиво, Как наряжались, глядя в зеркало, с сестрой. Живу я в городе, где есть свои красоты, И здесь ромашка — очень простенький цветок, А я любуюсь ею. Уплывают годы, и снова в сердце милость детства уголок,